Доброго вечера, мы из Украины. День еще, да? Блин. Два вопроса. Первое. То есть корабли опять выходят в Черное море, перезарядили, они калибрайте и готовятся на взлет опять с Астрахани, то есть эти группировки. Гипотетически будет, может быть еще удары, поэтому следите за сигналами воздушной тревоги, не пренебрегайте своей безопасности. Второе то, что я прошу, то есть в частности по Николаевской области, нам надо ограничить в час пик потребление электричества. У нас нет прилетов, слава богу, по политической инфраструктуре, но мы должны помочь остальным регионам для того, что, то, что единая система, количество электричества, напряжение, оно одно. да. Поэтому я всех прошу немного ограничить, по мере возможности, много потребление электричества в вечернее время. Со своей стороны мы соответствующие распоряжение дадим. Не удивляйтесь, что будет темно в городе, немного будет меньше троллейбусов, то есть, но мы не будем создавать очередя, но потребление электричества мы сейчас сократим. О чем прошу всех остальных. Спасибо.